Здравствуйте, доктор. Добрый день. Я очень рада, что мы можем снова встретиться с вами и поговорить о новых продуктах. Передо мной прекрасная бутылка хлорофила. Хлорофил называют жидкой солнечной энергией. Его химическое строение очень похоже на структуру гемоглобина. Как хлорофилл воздействует на наш организм? Хлорофилл можно назвать феноменом природы. Несмотря на то, что наша кровь красная, хлорофилл окрашен в зеленый цвет. Разница заключается лишь в том, что главную роль в крови играет атом железа, а в случае хлорофилла это магний. Однако различие настолько значительно, что из-за наличия железа гемоглобин воздействует один раз с кислородом, а другой — с углекислым газом. Это невероятно, ведь когда кровь приближается к альвеолам, организм забирает из них только кислород. Затем он транспортируется в клетки, и в этот момент в митохондриях появляется углекислый газ. Гемоглобин перестает взаимодействовать с кислородом, оставляя его на нужды метаболических процессов, и транспортирует обратно лишь углекислый газ. Этим пользуются также паразиты и вредные бактерии, которые часто населяют наш организм и используют ученики, углекислый газ для усваивания железа. Поэтому порой, даже имея необходимое количество красных телец, мы чувствуем себя плохо, так как они ослабевают из-за недостатка кислорода. И тогда хлорофилл приходит на помощь. Нам удалось отделить так называемый фитол, то есть наиболее стабильную часть хлорофилла, которая может обеспечить организм достаточным количеством кислорода. Это на 100% закрывает нашу потребность не только в кислородах, Кислороде, но и глюкозе. Такая оптимизация приводит к правильной работе наших митохондрий, и мы, в свою очередь, полны энергии, и наш мозг функционирует так, как нужно. Еще в связи с тем, что хлорофил поддерживает стабильное количество кислорода, он автоматически создает смертельно опасную среду для организмов, которые живут в бескислородной среде. То есть он исключает возможность развития таких бактерий, как стрептококки, стафилококки, некоторые паразиты, в том числе кандида альбиканс, известная как молочница, и даже клостридии, которые провоцируют гнилостные процессы в кишечнике. Более того, хлорофил выполняет функцию так называемого «внутреннего солнца». Большинство из нас всегда хотело бы иметь хороший и ровный цвет лица. Такого эффекта можно достичь при помощи загара, когда солнечные лучи касаются нашей кожи. Но употребляя хлорофил, мы можем получить такой же результат даже в пасмурный день, так как он оптимизирует выработку меланина, которая отвечает за цвет кожи. Хлорофил оказывает также огромное влияние на стабилизацию метаболических процессов и желез внутренней секреции прежде всего щитовидной железы, что влияет на регуляцию овуляции у женщин, процесс лактации и даже немного увеличивает женскую грудь, что важно, обладает также антиаллергическим свойством, так что это действительно продукт высшей категории. Спортсменам он помогает стабилизировать кислотность организма. Данный БАТ – продукт высокого качества, он состоит из растений, которые содержат держат в себе максимальное количество хлорофилла. В составе хлорофилла мы найдем прежде всего одноклеточные водоросли, а также побеги молодого ячменя. Ростки ячменя не содержат глютен. Прорастающее зерно включает в себя оптимальный набор всех необходимых нашему организму элементов. Экстракт мяты, который также содержится в продукте, в свою очередь придает этой биодобавке приятный вкус. Хлорофилл выполняет также функцию так называемого внутреннего дезодоранта. Например, когда мы съедаем чеснок, остается неприятный запах изо рта. Часто мы пытаемся скрыть его разными спреями или мятными конфетами. Однако, к сожалению, таким образом мы не сможем избавиться от запаха нашего пота, независимо от того, насколько хороший дезодорант мы используем. Употребляя же хлорофил, мы в состоянии нейтрализовать даже такой запах. А можете еще сказать, нужно ли разводить хлорофилл водой или же можно пить его неразбавленным? Это не имеет большого значения. Для детей очень важно, чтобы вкус был адаптирован к их предпочтениям. Если хотите, можно даже подсластить хлорофил, например, медом. Это единственный бат, который можно разводить, и концентрация никак не изменит его свойств. Доктор, скажите, пожалуйста, в случае каких проблем со здоровьем стоит употреблять хлорофил? Как я уже сказал, хлорофилл оптимизирует обмен веществ. В связи с этим рекомендую принимать данную биодобавку в период выздоровления, также при ощелачивании организма, в ситуации, когда у нас есть паразиты, а прежде всего при анемии для ускорения эритропоеза, то есть процесса образования эритроцитов в костном мозге. Также стоит употреблять хлорофил, когда мы просто хотим укрепить наш организм. Кроме того, этот БАД благоприятно влияет на гормональную систему, помогает справиться с гормональными сбоями и проблемами с овуляцией у женщин. А в связи с тем, что хлорофил это жидкая солнечная энергия, он будет очень полезен людям, которые работают в офисе за компьютером и мало времени проводят на свежем воздухе. Я права? Об этом я уже сказал в первой части нашего разговора. Действительно, хлорофил наше внутреннее солнце. Употребляя этот продукт регулярно, спустя какое-то время, мы замечаем, что наша кожа приобретает равномерный, очень красивый персиковый оттенок. Большое спасибо.